О, ура, ура! Сейчас Инстаграмчик сообщит, что мы в прямом эфире. Класс, класс, класс! Инстаграмчик, давай сейчас первый пойдет. Когда первый человек появляется, прям всегда радостно. Умеет. Вот, все. Ура, ура, ура, ура! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, всем, всем. привет! Да, Таня, Таня, приветствую. А, наконец-то, наконец-то, спустя, наверное. Месяца четыре, да? Или три, сколько мы планировали прямой эфир, мы встретились с Сергеем Георгиевичем, потому что сначала, э, по-моему, мы уезжали в отпуск, потом я болела, потом у вас, потом, потом вы болели, потом, в общем, в общем, но э, одна из еще таких э, важных причин, которая перенесла наш эфир, это... Была причина того, что вы снова стали папой. Да. да. И я, конечно, не могу про это не задать вопрос. Вернее, я их уже задала, но я хочу, чтобы еще раз и вы тоже узнали, потому что спрашивали все, где же, как же рожают доктора. Тем более, что мы знаем истории, что у врачей всегда все не так гладко, не так хорошо. Вы опять через это да, попали или, или было все хорошо? Нет, все было хорошо, все, все было хорошо. прекрасно. Класс. Вы были на родах? Был, конечно. Как папа или как, как помощник врачу? Не, не дай бог, нет. Я только все свой акушерский опыт я оставил в стороне, и я был просто как наблюдать. Ничего себе, то есть так можно? Вы вы прям можно. смогли. А где вы рожали? Давайте расскажем всем. Мы рожали во втором роддоме на Фурштадтской у замечательного доктора Парцалиса, которого я знаю почти 20 лет. Ого-го. Да, мы с ним одно время работали здесь в институте, вот. И, в общем-то, немало мы здесь повидали с ним, но потом он от нас ушел, к сожалению, работал в 18-м, потом пришел, вот сейчас работает во втором роддоме на Фурштавской. Ну, так как я его знаю давно, в общем-то, и мы выбирали также это условие, прежде всего, как послеродовое отделение по послеродовому пребыванию то в общем-то, мы остановились на Фурштатской и не прогадали. В У вас были прям мягкие-мягкие роды, как вот, или, или были какие-то манипуляции, что-то? Мы приехали со схватками ранним утром. И, в общем-то, ну, мягкие роды, это не совсем, наверное, удачный термин. но это на мой взгляд. Угу. Я. Это пришло к нам из французского языка, насколько я понимаю, это Мишель Адынь ввел да. это понятие. Ну, может, по-французски это звучит по-другому, и смысловая нагрузка тут, по угу. другая. Ну, мы приехали, получилось все естественно. Есте естественные. естественные роды, да. У нас единственное, что было, обезболивание, ну, так как, в общем-то, по-другому нельзя было. То есть, как я говорю всем своим пациентам, э роды нельзя превращать ну, как в гонку или как в мучение. То есть, если есть возможность обезболиться, то, наверное, стоит это сделать. Угу. И, ну, потом, я же как наблюдатель, мне же, понимаете, же свою жену жалко. Же не, я же не, не доктор в этой ситуации. Ну, и Георгий Константинович, в этом смысле, мы с ним во многом схожи по взглядам. Угу. И поэтому мы обезболились и... Получается, через 4 часа после обезволения где-то родили. Все То хорошо было? Быстро достаточно. Да, достаточно быстро все. А вы перерезали поповеду? Да, конечно. А сколько Георгий Константинович дал ей пульсировать? Я не могу не задать вопрос. Пока полностью она не. Ну, сколько это было по времени? 5-7? Где-то около двух минут. Две минуты. И вы прям да. перерезали. Было страшно. Интересный вопрос, конечно. Но я и спрашиваю, как человека, не врача в тот момент. Я скажу, как я говорил всем коллегам, которые меня здесь поздравляли, и своим знакомым, что это первый раз, ну, и, наверное, ничего не понял. Несмотря на то, что я сам работаю в этом, ну, сейчас было волнительно. Плакали. Нет, я был после очередных суток. Ой, после родов. Я приехал не выспался, но меня взяло за душу все это происшедшее. И, в общем-то, на самом деле я понял, что ну, мне так показалось, что я понял вот эту эмоциональную близость с близким человеком, который рожает. Угу. То есть после вот этих своих родов вы больше будете советовать папам все-таки эти народы? Те, кто хочет. Те, кто хочет, конечно. Да, те, кто хочет, конечно. Партнеры, партнерские роды, они часто дают облегчение женщине. И есть рядом близкий человек или человек, который тебя поймет. Конечно, если, партнеры, если брать кого-то с собой народы, если есть такой человек, там муж или там, сестра, доллар ну, ради бога. Не ну, у нас очень много было вопросов от девочек, вообще кого можно брать в отто да, по ОМС и по договору. Насколько можно брать... Ну, когда я помню, мы два с половиной года, помню, уже где-то так снимали да, да, да. экскурсию, то мы видели, что родильные залы были не индивидуальны, если по ОМС мы говорим, что-то поменялось, или так же они остались. Нет, они также остались, и поменять это достаточно сложно, потому что здание архитектурное... Да, Сооружение, в общем, под, под охраной государства, поэтому здесь что-то поменять внутри очень проблематично. Но у нас есть партнерские роды по ОМС, у нас приезжают, то есть женщина по ОМС, она может взять одно сопровождающее лицо. Одно? Тут одно. Нет разницы. но Муж... По контракту или по ОМС всегда одно сопровождающее лицо. А, то есть по контракту тоже она не может взять и мужа, и долу например? Нет, только не один. Может. Только один. Угу. А вот какой шанс попасть по ОМС с партнером? Какой шанс, что никого не будет, что вы пустите в этот род зал, что там не будет еще Ну, у нас не было в последнее время проблем с этим. Родов сейчас немного, и поэтому... Количество, я не скажу, количество, ну, сколько угу. было, но у нас такие роды встречаются. И у нас проблемы с тем, чтобы кого-то не пускали, не было. То есть, если человек обследован, там у него флюорография антитела на коре, он, пожалуйста. И да. все, больше ничего не нужно? флюшка антитела? А форма 50? У нас не требуется. Не требуется. А ковидные вот эти все дела? Тесты, тесты? А, нет. У нас сейчас введен карантин по гриппу. Mm -hmm. Потому что в городе непростая эпидемиологическая, как я понимаю, ситуация с гриппом. Но антитела на ковид или маски на ковид у нас не требовались. То есть приказов Роспотребнадзора, не нашего эпидемиологического ну, врача, эпидемиолога у нас не было. Uh -huh. Распоряжения не было. Был как раз от девочки вопрос про корь. Сейчас вот секундочку, сразу его задам. Uh -huh. Не найти мне такого. Быстро, ладно, потом, потом найду, задам. Вопрос такой, если ли доула, если я приезжаю с своей доула, неважно, ОМС, договор, нужно ли для доула какое-то собеседование, какое-то заранее знакомство с врачом или ничего? То есть вы любых доула берете? Ну, у нас, по крайней мере, таких требований не было. То есть у нас долгое время обсуждалось количество людей, которые могут присутствовать на родах, кого мы пускаем, кого не пускаем. С доулами на роды по ОМС, ну, вот я на своих сутках, на суточных сменах, видел только пару раз вот за последние года три. Вот мы активно об этом говорили, даже не года три, а года два. В основном это партнеры мужья. На контрактные роды да, приезжают роды, в родах с доулами это да. По УМС у нас как-то... Такой вопрос, который постоянно задают, и несмотря на то, что мы в экскурсии про это говорили, я тоже сегодня пишу, что вот-то можно совершенно спокойно любому человеку, ну, женщине, да, приехать и в родах, и... Как -то, может быть, еще не совсем в родах, но понять, да, что с тобой. То есть можно приехать любому человеку, не в направлении женской консультации или да, какое-то показание. Но э, вот вчера мне написала девушка, что ей врач сегодня сказала, что вот прекратили прием родов по ОМС, пока информация до конца года. Правда ли это? Или она что-то не поняла? У нас прекращен, согласно приказу администрации института, прекращен прием женщин по, ОМС, по системе ОМС на дородовое отделение. А, надо финансирование, которое было, оно закончилось Мы выработали свой, в общем-то, ресурс То, что касается родильного отделения Если женщина приезжает в родах, мы ее примем а Если женщина не в родах И нет показаний, чтобы ее держать здесь Она, в общем-то, и в приемном покое посмотрят, Окажут необходимую консультацию, если это по суточной смене, Или в дневной, в будний день, это врач приемного покоя дадут рекомендации, в общем-то, и отпустить домой. А если какая-то нужна ей подготовка родовых путей, но приехала уже там 41 и 6 условно, вот вроде как что-то происходит, но... Ну, нужно я ей думаю, помочь. это можно будет решить все. Это, это можно, все не отправят но... куда. -то. Я не буду, как сказать, вводить в заблуждение mm -hmm. и говорить о том, что приезжать все, как бы, ну, чтобы потом не возникало mm -hmm. вопросов. Я думаю, что в каждой ситуации можно решить индивидуально. То есть если есть ситуация, которая требует нашего медицинского какого-то вмешательства, там срок, там 42 недели, незрелые родовые пути, излития, вод, отсутствие родовой деятельности, ну в конце концов в таких ситуациях мы, я думаю, что мы окажем помощь не отправить никуда, никуда не отправить. Но если мы говорим про роды, то спокойненько приезжаем, как обычно, своим ходом или на скорой помощи. Да, да. Еще говорили о том, что по Скорой вроде не везут сюда. Правда? Да, такие ситуации встречались. Так как скорая помощь сейчас все это централизовано, и да. они дают направление на госпитализацию прежде всего в городские родильные дома. А. И только потом они будут рассматривать, скорее всего. Ну, я так представляю угу. себе. Я не работаю в скорой помощи, я не могу говорить за них. Но мне кажется, что именно такая ситуация. Мы федеральное учреждение и для города, конечно, прежде всего... Нужно, и, заполнить городские нужно, нужно заполнить городские родильные дома. А потом уже будут заполнять все остальное. Но это, мне кажется, обалденно крутой аргумент для тех, кто хочет родить не в потоковости, в какой-то городском, допустим, большом роддоме, а вот так, куда по скорой, например, не повезут, а повезут, если вы приедете своим ходом, то спокойненько вас примут. Мне кажется, да. это большой плюс на самом деле сейчас. Ну это просто для того, чтобы приехать своим ходом именно сюда. Сюда можно добраться своим ходом, это правда, но опять же нужно понимать, там, какие роды по счету, что с вами происходит. Иногда ситуации бывают такие, что. Конечно. Ну очень... сейчас про самое такое вот, когда все хорошо, когда, да. когда, когда, когда так. А нужно ли звонить, например, перед тем, как ехать и узнать? Вот, вот у меня вот сейчас вот там такой-то. Не знаю, столько-то недель, вот у меня сейчас такое-то происходит, схватки-несхватки, не не понимаю, можно ли к вам приехать, можно, нужно Не, не обязательно. Просто приезжаешь и все. Да. У нас в будние дни работает поликлиника, в конце концов, там может посмотреть врач-акушер-гинеколог, э -э, э -э, это может посмотреть врач приемного покоя в ночное время, там, или в выходные, когда работает дежурная бригада, это может сделать врач дежурного. Очень... дежурного а, а если, например, я вот хочу все равно у вас рожать, но вы говорите на дородовое сейчас положить не можем, там вот ваша ситуация лучше, пойд... а я могу платно лечь на дородовое? А, на дородовое платно можно лечь. А тогда мне нужно и рожать платно или не, нет? Или это пойдет по разному? А, это может пойти по разному. Ну тут, понимаете, конец года, конечно. Вот эти ситуации с МС платно, не платно, всегда возникает куча вопросов у женщин. Тут, когда, вроде, казалось бы, ты рожаешь, а тут еще какие-то организационные моменты. Проще прийти на прием к нам в поликлинику, чтобы утрясти всем такие... Нюанс. Ну, чтобы это не было просто неожиданностью. но мы сейчас как раз про это для этого, собственно говоря, и собрались. Ну, да, да, мы да, говорим, да. что если вдруг, да, например, федеральное учреждение, ну, условно, вот на УМС закончились на дородовое отделение. Если вы приезжаете и вам нужно дородовое отделение, вы все-таки хотите рожать сто процентов то окей, без проблем, но просто понимать, что дородовое вам нужно будет там сутки оплатить. Но это тоже не такие прям большие деньги, нет, если нет, ты хочется. хочешь родить водто по УМС, например. А, сколько родов сейчас примерно у вас в сутки? Сейчас мало у нас ну, четверо, пятеро. четверо пятеро еще один аргумент я не рекламирую это но мне просто кажется что это очень круто когда на, на три врача три акушерки 4-5 родов в сутки соответственно практически у вас индивидуальный врач индивидуальная акушерка но ну, это прям как-то ну хорошо. это такая тенденция по городу потому что общее количество родов она вообще снизилась да и я думаю что как это сказать дна мы еще не достигли, не, достигли не достигли. Еще совсем нет. Спрашивают, можно ли на плановое кесарево сейчас по УМС? Э, ну, для планового кесарево сечения это нужно нужна госпитализация, госпитализация на дородовое на... отделение. И здесь э, нужно, в общем-то, опять же, проще попасть на прием э, врачам из дородового отделения. У нас есть, э, там, в общем-то хорошие специалисты, которые скажут, нужно это сейчас делать или это можно отложить до следующего года, ну, если срок позволяет. или проще обратиться в родильный дом по месту жительства. Ну, или в какой-то любой другой в городе, в который хотите. Насколько часто ВОТО приезжает с диагнозом повторное врастание плацента и какие кровоостанавливающие и органосохраняющие технологии применяются? Есть ли в роддоме необходимое оборудование и специалисты? Ну, сейчас есть маршрутизация таких пациентов. И как, так как это операция очень высокого риска, угу. как правило, такие пациенты попадают в перинатальный, в перинатальный центр. центр Алмазова, где у них есть расширенные возможности для диагностики, у них есть рентген, ой, ну, сосудистые, сосудистые хирургии, сосудистые хирургии, где возможно проводить эмболизацию маточных Сосудов, чтобы уменьшить кровопотерю и провести, в общем-то, операцию. Угу. К нам попадают такие пациенты в виде исключения сейчас. И да, у нас есть хирурги, которые с этим работают, но, опять же, исходя из точки зрения здравого смысла, и прежде всего безопасности как пациента, так и нашего, в общем-то. Таковырчин. Ну да, да, да. То в такой ситуации проще, наверное, обратиться и лечь в алмазы. Mm -hmm. ну, то, при наличии, конечно, опять же, подтвержденного вырастания, нужно понимать, куда вырастает, как вырастает, на какую глубину, где это все обнаружили, проводилось ли МРТ, проводилось ли ультразвук? Как Почему была операция предыдущая? Ну, то есть из картинку нужно сложить, и после этого можно уже прийти к какому-то выводу. Но опять же повторюсь, операции такие, как правило, достаточно кровавые с большой кровопотерей. При проведении таких операций, конечно, требуется усилия всего, в общем-то, персонала. И в этом смысле Валмазова у них Опять же повторюсь, есть возможности проведения операций на сосудах, которые позволяют это все потери минимизировать. Вчера я была на встрече с московскими акушерными гинекологами, и они сказали такую вещь интересную: что к девочкам обращаюсь, да, что если есть какие-то патологии, если есть какие-то ну, заведомо сложные ситуации, то, наверное, не стоит вот просто приезжать в роддом, что называется, уже в родах, да, потому что это ну, действительно возлагает такую очень большую ответственность на специалистов, которые, на врачей, да, акушеров. И не всегда в роддоме в этот момент может быть тот человек, который именно этим случаем занимается. Ну, условно, тот ну, человек, ну, который конечно. тазовое принимает. Да, роды в тазовом. А от женщин приехала, все в родах. Вот рожайте меня в тазовом. А может быть, не все могут. Или еще какие-то случаи. И поэтому вот, говорили, что если есть какие-то сложности, то давайте за ранее, либо на прием приезжайте к врачу, либо, ну, как-то вот, чтобы не сбух да повора, да, да все, правильно, все правильно. Мне тоже понравилась эта мысль, сейчас вы ее тоже подтвердили. А по поводу ГСД, конечно же, не могли не задать вопросы, если мы говорим про ваш институт. Когда нужно приезжать, и опять же, вот сейчас вопрос с дородовым отделением, ну, наверное, все равно на него нужно будет попасть, полежать. Ну, в зависимости от того, как себя ведет диабет, Тут есть клинические рекомендации, которые выпустил, в общем федеральный центр, где в рекомендациях указывается срок госпитализации такой пациентки для подготовки к родам и родоразрешениям. Как правило, этот срок ограничивается, ну, не ограничивается, а упирается в 39 недель. Но, опять же, вот ко мне пациенты ходят, это мой личный опыт. Я не буду говорить про всех, тут каждый решает сам за себя. Часть моих пациентов, они ходят с таким диагнозом, это да. Но если диабет себя ведет прилично, нет колебаний, гликемии, не назначен инсулин, как правило, мы дохаживаем до 40 недель, и, в общем-то, проблем не возникает. Если есть назначенный инсулин, колебания, нет достижения стабилизации уровня гликемии, тем более на инсулине, тогда, конечно, здесь нужно разбираться, укладываться на дородовое, потому что в таких ситуациях все может закончиться достаточно плачево. Угу. А, про отделение, вот то, что вы сказали, что закончились эти все квоты, это только на декабрь, правильно? Если мы уже говорим про январь, то там все как обычно. Я, честно скажу, я не знаю. Угу потому что это все решается <смех> в конце года. Как будет распределен бюджет, бюджет на следующий год, я не знаю, я не занимаюсь этим. Угу. Но я думаю, что на нашем сайте, в общем-то, ВКонтакте да, да. будет информация о том, как будет складываться угу. дальнейшая картинка. А, про еще вопрос. Можно ли лечь надородовое с рубцом на матке и нижнем приближении плаценты по ОМС? Ну, вот опять же, вопрос про ОМС сейчас такой. У нас по ОМС на дородовое отделение берут только диабет. Все, что касается рубца, там, двойни, тазовая, наше дородовое оно возьмет, но это все равно будет то есть, Это платная да. история. Рожать... Да, не только сейчас, не только в декабре. Не только в декабре, да. ага. Рожать женщина может по ОМС, это как бы не проблема. Оперироваться она может по ОМС тоже. Это... Не проблема. Но то, что касается дородового отделения, есть утвержденный перечень пациентов, которые подлежат госпитализации только по системе ОМС. Опять же, повторюсь, я думаю, что это связано именно с федеральным вот этим финансированием, mm -hmm. не городским, потому что в городских роддомах mm -hmm. mm -hmm. там по-другому да, немножко. Да. Um... Хотела бы услышать мнение по поводу госпитализации при тазовом предлежании. Все анализы хорошие, в консультации особо ничего не объяснили. Сказали, что выпишут направление на 39-й неделе, если малыш не перевернется. Насколько нужно ложиться и с чем это связано? Кстати, все хороший вопрос. Я вот не, не очень слышала про такое, что нужно ложиться, если малыш в тазовом Нет, женские консультации часто направляют в 39 недель при тазовом прилежании. Но опять же, тут нужно разобраться. Либо человек попадает под плановое кесаревое сечение, либо идет на естественные роды. Uh -huh. Если естественные роды, и в принципе, врач амбулаторной службы может это сам решить, имеет смысл укладывать человека или нет. Если речь идет о плановом кесаревом сечении, тогда да. То есть тут, наверное, в 39 недель надо госпитализироваться. Но по своим пациентам, которые у меня рожали в тазовом прилежании, если все хорошо, ребенок небольшой, у нас нет проблем, не было проблем при беременности, нет сопутствующего диабета, там, узкого таза, ну, то есть угу. того, чего у нас может послужить поводом для хирургического вмешательства, тогда уходит до родов. То есть вы спокойно рожаете тазовое прилежение, к вам можно с этим идти? И не mm -hmm. нужно ложиться для этого надородово и ждать. Ну да, ну, ну я, я говорю, опять же, да, про ну, себя. Ну, только про а, вас. Не, да. не, <laughs> да. не, не про всех. А, в 34 недели один день высота одной матки, 32. Это норма, комплекция миниатюрная, рост 153. Ну, как-то это 32, это многовато. Многовато. То есть девушке нужно кручу. Ну, показаться надо. Так, вот про мужа, то, что я говорила, не могла найти. Если муж не успеет сделать вторую прививку от кори, опустят ли его? Хороший вопрос. Ну, половина прививки, то есть, ну, половина, половина сделана. Половина сделана, да. Ну, я думаю, что проблем не должно быть. Я тоже так а, Такой вопрос. Интересный. Можно, извините, что да, прививаю? Да, есть ли старые сертификаты прививочные? вот Детский. эти вот, которые детстве, да. проще их найти и посмотреть. Если э, сдать кровь, там антител нет, тогда да, надо сделать прививку. Э, наверное, в общем-то это достаточно простой такой алгоритм, потому что бывают ситуации, когда вроде бы вот поэтому по этому сертификату человек появился, Бог угу. знает, когда антитела сдает, антит... антитела есть. Тогда ну, вот в всей истории да. с... перевиваться, это ну, не имеет смысла угу. никакого. Когда надо этим озадачиться? То есть, во-первых, в принципе, когда надо озадачиться, уже вот что надо выбрать, идти. Второй вопрос, когда, вот, например, к вам нужно приходить на договор, на каком сроке? На каком сроке на прием нужно прийти перед договором? Вот как это лучше сделать? <связь> Наверное, тут... Каждая женщина, она решает, как ей спокойнее. В среднем проще прийти, ну, я, ну, по крайней мере, для меня, прийти после 32 недель. Это при физиологической беременности. Угу. Если там нет каких-либо нюансов, нет там, диабета того же, нет там, двойни, не было проблем с тем, чтобы забеременеть, нет соматических каких-то вещей, тогда можно прийти в 32 недели и спокойно все это обсудить. Опять же, как человеку будет спокойнее? Кому-то спокойнее прийти там в 9 недель То есть проходить. можно прийти в 9 недель да, на договор, на, на, на, просто на поговорить, ну, на прием, да, да, да? да? пожалуйста. А потом уже заключать договор. Кстати, сколько недель заключается? Только? До 37. До 37? Ну, опять же, 30, да, кому, кому 30, как спокойнее. Да? Есть женщины, которые приходят, мы с ними встречаемся, там, 22-23 недели. И мне спокойнее сделать это сейчас, ради бога. Хотя, а -а -а. хотя я сразу говорю, что ну, это не всегда имеет смысл. До 22 недель особенно. Конечно, потому что жизнь впереди, что называется, непредсказуемая, и как это все дальше пойдет, никому неизвестно. В 32 недели пришел, ну, уже более-менее понятно. Да. И главное, чтобы если человек заключает контракт до 37-38 недель, бумаги юридически у него уже были. На руках. То, что касается по поводу выбора роддома, ну, это вопрос сложный. Тут роды, как я это всем говорю, хотя некоторые со мной не согласятся, и особенно мои коллеги, они будут не согласны. Но роды ⁇ это прежде всего эмоции. Не какие-то физические там проблемы, а именно эмоции. И бывает, человек приходит, вот, ну, вроде все хорошо. родом хороший, врач хороший, гардероб хороший, буфет хороший. Все хорошо, но душа не лежит, не мое. На мой взгляд, я это тоже говорю всем, не насилуйте себя. В конце концов, если человек приходит в 32-33 недели, до родов еще вагон маленькая тележка времени и выбрать себе по душе что-то можно легко я здесь полностью согласна тоже всегда говорю что это эмоции более того при выборе врача что я как человек ну, вот не медика, даже если медик, как я могу оценить этот врач хороший, а этот нехороший, ну как, у меня нет никаких водных данных, ну разве там, может какие-то отзывы, но все равно оценить я не могу. А оценить как человек мне комфортно, я, я доверюсь ну, или конечно. не доверюсь, это я могу. А если я доверюсь, у нас уже и сложится дальнейшая коммуникация. Еще э, очень тоже девушка задала вопрос, я сначала подумала, что ну, я там столько про это говорю. А потом мне стало интересно, что же все-таки вы про это думаете. А, вот мы сейчас говорили, что вот это классно, мало народу, можно родить по ОМС, даже будет практически индивидуальная бригада. А почему стоит, например, платить? За что, за что, за что платят люди? То есть в чем будет отличие, если я пойду на договор? Хочется просто, чтобы вы это пояснили. Ну вот на своем примере, недавних родах своей жены, Человек платит, как правило, за условия. И выбор доктора. Конечно, мы все люди, и не всегда бывает, ситуация складывается так, что даже при том, что дома приходит там на прием, не один раз мы там общаемся, все вроде хорошо, народу приезжаешь, контакта уже нет. Но опять же, тут. Много зависит от э, чисто человеческих каких-то качеств – там усталости, э, там дома что-то случилось, э, там проблемы какие-то с родственниками. Ну, то есть э, тех вещей, от которых ты никак не заставил. Руководство дало да, в том числе, Руководство да? ставило тебе да. за твои косяки, и ты от этого расстроена, ну, понятное дело, ты… Всё, да не будешь рад тому, что происходит вокруг. А женщина приехала, она, она же этого ждет. Да. Почему я говорю, что роды – это эмоции? Ну, вот у меня сегодня на прием приходила беременная, она рассказывала, что у нее не с ней, а с ее знакомой. В общем-то, время родов так сложилось, что врачи себе, ну, или медперсонал позволял себе вроде грубости что ли, ну как я понял, <свят> и у нее, чтобы я родила, больше всего, понимаете, и дело это не о том, чтобы, и речь не идет о том, что там в родах было проблемы, там обезболи, а вот об этом. У меня были ситуации, когда я там, не приезжал на роды по тем или иным причинам, и, конечно. Женщина, которая приехала в расчете на одно, тут приезжает кто-то другой, ну, это как-то некорректно. Бывали ситуации, когда я опаздывал, и от этого возникали непонимания, в общем-то. Ну, это чисто мои какие-то вещи, которые, в общем-то, ну, проблемы, которые... Как оказалось, я, в общем-то, достаточно эмоционален, хотя раньше по себе я такого не сказал бы. И ну, в итоге у меня всем, которые... Проблемные ситуации именно связаны с парамедицинскими вещами, не с медицинскими. Медицинские это можно объяснить, можно из этого всего выкрутиться и э, решить, в конце концов. Даже самые большие проблемы их можно решить. А вот э, парамедицинские, эмоциональные какие-то, это решается очень сложно. Особенно в такой момент. Там, особенно когда партнер приезжает с женщиной, у них есть определенный настрой. Ожидания. Ожидания, да. Получается, ты приезжаешь со своей проблемой. Да. женщина, ну, наверное, это не совсем корректно, но уважающие женщины, они как. Ну, как собаки. Они настроение очень хорошо считывают. Угу. Многие такие, это странно очень, но ты заходишь волнение само. Угу. Оно передается, и как и маленькие дети. Вот груд... грудники, они очень хорошо это считывают. Как инстинкты, да? Да, На инстинкт да, да, да. Какое у тебя настроение? Ну, угу. и... опять же, это мое мнение, я могу быть неправым. Но вот у меня за все время своей работы я пришел к такому мне выводу, что если ты приезжаешь, надо постараться так, чтобы человек не почувствовал твое волнение. К сожалению, это не всегда получается. Поэтому при выборе роддома, там, при выборе врача, нужно прийти и посмотреть ему в глаза, и для каждого там, типа характерологического врача подходит свой пациент, то есть пациенты, которые приходят да. ко мне, они не, не придут там к каким-то моим коллегам, потому что ну, мы разные по Конечно. характеру, Конечно. разные по подходам, и им будет некомфортно со мной, а моим там некомфортно с с ними. Поэтому я и говорю, что конечно, ситуации встречаются, которые, по которым я могу там, не приехать, опоздать, но тут это же наша жизнь, я тут тоже ничего не могу понять. Да. А, то есть получается, что мы платим за человека, с которым нам будет комфортно, за бригаду, с которой нам будет комфортно, и за условия, в и которых условия. нам будет комфортно. Хорошо. А, перейдем к так называемым мягким, естественным, как угодно можно называть. И не устаю я повторять, что в это понятие мягкие роды все вкладывают свою, абсолютно конечно, свой смысл. Конечно. И когда девушка говорит, я хочу мягкие роды, всегда спрашиваю, что для вас мягкие? Ну, без вмешательств, окей. А вот врач, допустим, сколько вы хотите, чтобы вам заходил, для акушерка, все время, чтобы кто-то был. Я говорю, ну вообще вот если по классике, да, по аденам, мягкие роды ⁇ это тихо-темно-тепло, свой вот этот домик, свой картинками, никто тебя не трогает, ты вообще сам в себе и так далее, ну вроде как не совсем, ну ладно. То есть у каждого сильно разное понятие. По поводу вот ваших мягких родов, знаете, так что вы вкладываете в это понятие? Что такое для вас мягкие роды? Ну, как я сказал уже, мягкие роды ⁇ это не совсем удачный термин роды есть естественные, а есть индуцированные. Uh -huh. Вот об этом почему-то все забывают. Есть все женщины, так или иначе, они рожают естественно. Ну не все, Тут сейчас идет на операции, как бы это не совсем естественно, наверное, это не совсем правильно я сказал. Но вот эта часть, которая рожает естественно, есть женщины, которые вступают в самостоятельные роды, uh -huh. есть те, которые их туда подталкивают по тем или иным причинам. Мягкими назвать роды, ну, как-то это не совсем корректно, потому что, опять же, словая нагрузка в русском языке, она не совсем точно это отражает. То есть часто, вот я вижу по пациентам, приходит женщина, и ее ожидание от того, что будет как, ну как сказать, ну легко как по облаках, uh -huh. ну как на вате. Ну, так не бывает. <смех> Роды – это достаточно тяжелый труд. И самое неприятное в нем – это вот эта вот монотонная физическая нагрузка. Ты попадаешь в стрессовые ситуации в незнакомую или малознакомую обстановку, с малознакомыми людьми. Это хорошо, когда с тобой есть партнер. И, конечно, это стресс. И для женщины, как сказать, особенно это в ночные часы, да, это ну, да. достаточно большая нагрузка. Ну, мягкими тут можно назвать с натяжкой На мой взгляд, правильнее было бы говорить о родах с вмешательством То есть индуцированной угу. и без вмешательства По-хорошему, если пациент сам не дает повода для того, чтобы к нему привязаться Со своими там этими штуками то То, что у меня, рожайте так как процесс идет. Да, это, для нас это может оказаться достаточно длительным процессом. И, как я часто говорю, самое утомительное и самое противное в этом всем это ожидание. Потому что это не за один час происходит, а иногда это там, и 12 часов, и 15 часов. И 20 даже может быть. Да, и, ну, в зависимости от того, когда человек поступил, с чем поступил. Но самое тяжелое это ожидание. Это больше всего выматывает. Как пациента, так оно и нас. И поэтому здесь, ну, то есть, мягкими, опять же, повторюсь, назвать это, наверное, не совсем правильно. Угу. Ну, если есть индуцированные роды, как бы это одно. Вот, есть женщина приехала со схватками там, или с излитием вод, можно подождать, если при излитее вод, со схватками тем более, то есть у нас, как правило, это все ограничивается наблюдением. Если повода нет для того, чтобы лезть со своими э, инструментами, там, лекарствами, то делать мы ничего не будем. ну Я и в городе, честно говоря, мало знаю, точнее никого не знаю. Все же, в общем-то, не дураки, чтобы себе, самому себе привозить проблемы. Иногда приходят пациенты и говорят, там, ну у вас тут смена там заканчивается, вам надо закончить все и спешить. Или там вы ночью приехали, вы же хотите домой обратно поехать? Ну хорошо, но ну, ночью я приехал. ночь уже все равно испорчена. Ну, ну, ну, что, от того, что я буду вас толкать в спину, давай рожай быстрее, что же, это лучше станет, что ли? Нет, конечно. Ну, к сожалению, не везде, конечно, так, но хорошо бы, хорошо бы было, если бы было так. А можно ли с вами заранее обговорить план родов? Золотой можно. час, отложенный от, отложное перерезание а, Это все, да? Можно? можно, можно, конечно. Заранее. А если, например, по я поступаю, в вашу смену, я могу вам сразу сказать: не режьте мне, пуповину, поповину там, не знаю, или вот я хочу вот это, я хочу золотой час, я хочу там еще что-то, это да можно, можно полмес? Можно. Если проблем нет, если можно. воды без мекония, если нет у нас сахарного того же диабета, потому что при диабете после рождения у ребенка смотрят уровень гликемии да. ну, сахара в крови. Да. Да, да, да. Если все хорошо, пожалуйста, перережут отсрочно пуповину, положат на живот, там, раннее прикладывание в груди. Ради бога. То есть это все не можно. Не... А пуповину сколько даете? Ну, пока не отпульсируют. Сколько максимум было? Максимум? Максимум, минут, наверное, шесть. А, ну, нормально. Да. Нет, Много. есть ситуация, я читал про это, когда угу. там и 15 минут, да, и, да, 18, и, 18, и, и 18, минут. но я с таким не сталкивался. Uh -huh. То есть, возможно, что такое оно и встречается, но я такого не, не видел. А Такой вопрос, он не совсем про вас, а вообще, в принципе, про команду врачей, с которыми вы здесь работаете. Все ли врачи за естественное материнство? Тоже вопрос, что такое естественное материнство. Но не будут ли давать смесь без моего ведома, если я против? Я думаю, что естественное материнство имеется в виду грудное вскармливание. Ну, тут надо говорить, наверное, с нашей педиатрической службой, я не имею права за них говорить, но, как правило, у нас наши педиатры, они, несмотря на то, что их часто обвиняют, что они все делают по протоколам так это я вот от своих пациентов uh -huh. часто слышу но я не знаю ни одного кто бы не пошел на встречу пациенту ну сейчас mm -hmm. вот за два пять же года да с половиной что мы снимали у вас очень прям, прям очень очень в хорошую сторону да да поменялось у нас это все. зарядущая нашим отделением педиатрическим неонатологическим Наталья Анатольевна, она, в общем-то, приветствует и ранние прикладывание. У нас с пациентом после операции спускают на кормление детей, чего раньше у нас не было. Не было, не было, я, была, я да. помню, когда мы снимали. Да, да отсроченное перерезание пуповины, то есть, в принципе... Консультанта по грудному скармливанию. Да, консультанта прям, по грудному да, стал, скармливанию, скармливанию -то, то есть стало, она да. своими стараниями, в общем-то, меняет потихоньку это все... К современному ладу. Да, а... ну, вы же, то, тоже должны понимать, то есть есть приказы Министерства да. здравоохранения, которые мы должны придерживаться, есть клинические рекомендации, которых мы должны придерживаться, и иногда это становится таким вот балансом. Mm -hmm. Желание пациента и то, что он над нами, в общем-то находится. Угу. И когда мы не находим с пациентом понимания, такие ситуации встречаются, возникает конфликт и куча негатива. Конечно, никому это не надо. Ну как правило, всегда можно договориться и решить все проблемы. Да, договариваться – это вообще самая важная вещь. Есть страх, читала много про это, что привяжут к КТГ и оставят. Очень тяжело проживать схватки так, не двигаясь. Не будет такого, что просто нужно его сделать до поток и почти без перерыва. Вот Вообще, кстати, такой часто очень в отзывах встречается, особенно в некоторых роддомах, привязали к КТГ и все, и лежи, и не вставай. Ну, наверное, тут нужно понимать, и почему доктора так делали. Первое, это во-первых, потому что ну, теоретически не все пациенты подлежат мониторному длительному наблюдению, на да. да, там во втором периоде мы стараемся снимать постоянно, потому что там требуется наблюдение. За состоянием плода внутри Но тут нужно разбираться, почему привязывают У нас есть дистанционные датчики, а, есть, да? Да, Телеметрические, а -а -а. с ними можно ходить то да но... есть можно ходить, по большому счету, но ну, тоже да, там да. хотя бы пару метров можно ходить. Ну, но... до 80 метров как бы. Ну, да. Даже до 80? Так это можно до Ваську сходить? Ну, <говорить. говорить> теоретически <говорить> можно. <говорить> но почему тогда говорят просто вот лежи? Ну, прям акушерка может зайти там, или... Э, ну, чаще, чаще про акушерок пишут, что лежи, все лежи. Вот, установили, лежи. Ну, качество записи лежа, оно лучше, чем стоя. Есть два варианта съема КТГ. Это наружные, когда вот крепятся наружные датчики, и внутренние, когда там на головку малыша... Стан, да, вот это? Ну, это не стан, есть КТГ, а стан это отдельно. Uh -huh. На головку малыша крепится датчик, и с ним можно ходить, ну, с ним можно ходить, да, это телеметрические. Но, опять же, повторюсь, проще 30-40 минут полежать, если все хорошо, отпустить. Пациентов, которым требуется постоянный монитор по КТГ, не так уж много, это тоже тазовое предлежание, там, рубец на матке, диабет первый, там, второй тип, гистационный диабет, там, аномалии родовой деятельности, проведение эпидуральной анестезии, то есть это те ситуации, которые требуют постоянного мониторинга. Ну, так как у нас есть дистанционное, да, там качество записи может снижаться, потому что там датчик может сбиваться, это снова ловить сигнал, но тем не менее понять, что происходит, можно. И опять же повторюсь, мы же рода не превращаем в пытку, здесь же не гестапо, и просто так привязать женщину, так сказать, и уйти, ну, что-то такого у нас нет. Не припомню. Не практикуют. Здесь такой не практикуют. Ну, такой вряд ли там, можно встретиться. То есть я всех коллег, с которыми я работаю, я не, не припомню, чтобы такое кто-то делал. Угу. Не, Могут... Не при... а, ну, так как у нас два человека в бригаде дежурных и две акушерки, а, то бывает ситуация, что пациенты положили на КТГ, а сами занялись там чем-то. Там кто-то рожает операционное, да, что-то да. такое. Да. Да. Ну, освобождятся, тогда придут с ним. Вот, Но все равно ну, не пять часов и не 7 нет, часов. Нет, нет, нет. Такой вопрос тоже сейчас постоянно его задают про эпизиотомии. Почему? То есть опять же разрез, разрыв. Мы с вами говорили, когда вот тогда снимали, но сейчас, насколько я знаю, в Москве, прям Московская школа, они говорят активно про то, что уже прям пришли к выводу, что резать хуже, потому что во-первых, эти разрезы не уберегают от разрывов там, глубинных, да, в более высокой степени. И во-вторых, после разрывов и быстрее заживает, и быстрее, и сшить лучше, и так далее. И что вот в Москве в домах уже практически вообще, ну, прям, ну не знаю, очень-очень мало эпизиотомий. Ну у нас тоже их немного? Ну, по крайней мере, в отзывах через два. Может быть. Опять, опять же, повторюсь, я, вот, я вас, могу говорю, за, за, говорить за себя. Да. Я работаю с, там, с Анной Сергеевной Карпетянной угу. кон, по контрактным родам. На сутках, если случаются роды, ну, тоже как-то мы стараемся этого не делать. Это же хирургическое вмешательство. То есть ситуации, которые требуют проведения разреза на промежности, их не так уж и много. Насчет того, что лучше заживает, ну, я не согласился. Потому... Да, есть мнение, что разрывы на промежности заживают лучше. И наш, в общем профессор Абрамченко Валерий Васильевич, он тоже говорил, что разрывы заживают лучше. Ну, у меня был небольшой опыт хирургии. Там никогда так не... Разрыв он всегда хуже и грубей. Потом разрывы бывают разные. И, да, бывают ситуации, когда после проведения перенотомии или эпизиотомии раз, разры, разрез продлевается выше по влагалищу, и приходится это шить. Но зашивать такую, мне как с точки зрения хирургической практики, мне гораздо проще, чем разрыв. Потому что разрыв... Непонятно э куда э Да, часто они кров кровавые, достаточно кровучие, уходящие в пара, там, ректальную вагинальную клетчатку с вывороченными стенками влагалища, такие ситуации встречаются. Это крайне неприятно. И тут, опять же, нужно исходить из конкретной ситуации. Угу. То есть тогда у нас, понимаете, такое иногда бывает, как это сказать, из разряда заставить дурака молиться, он село прошибет. И ситуация, когда говорят, вот нельзя резать, ни в коем случае, пусть лучше порвется. Ну, просто один раз стоит увидеть человека, когда у него порвано попа со, со слизистой кишки, и человека посадить шить это все, приятного мало. И тут нужно исходить из каждой, опять же, конкретной клинической ситуации. В большинстве случаев, да, особенно у повторнородящих, родящих, на промежность он не требуется. У первородящих там, ну, бывают ситуации, когда мы режем это тазовое предлежание, там, щипцы, вакуум-экстракция, то есть какие-то хирургические вмешательства. Либо тогда, когда ну, видно, что начинающийся разрыв, который грозит перерасти неуправляемый. Угу. Особенно при анатомически низкой промежности, когда есть риск того, что это все перейдет на сфинктер и на слизистую кишечника. Тогда, ну да, делаем. Но то, что я вижу там, по Анне Сергеевне, с Сергеевной, и по суткам у нас ну, немного этого. У нас даже, я даже специально посмотрю, сколько у нас... Да, интересно, на самом деле, сколько, как, какой процент. А не могу не спросить про зашивание. Это тоже просто самый больной вопрос в отзывах всегда у вот, девочек, что почему зашивают, это не гораздо, чем родить, почему нормально не обезболит. Где-то применяют, называется медикаментозный сон, да, наверное, вот. Ну, да, -да, -да, -да. внутривенное обезболивание. Да, внутривенно обезболивание. Девочки говорят, класс, уснула, проснулась через полчаса, и все, все прекрасно. Где-то говорят, боже мой, мне какой-то это холодной жидкостью полили ничего все равно не дало вот как как у вас как вы зашиваете вот ну опять же все нужно смотреть по месту да, в большинстве своем послеродовый осмотр он запоминается больше, больше всего да, чем да, сами да. роды чем Само рождение и вот эти вот железки, которые в тебя суют, они воспринимаются часто гораздо болезненнее, чем сами роды. Ну, в родах там работает эндорфиновая какая-то защита, но ну, это вот, на мой взгляд. А после родов, конечно, этого уже нет. Mm -hmm. Наверное, говорить о том, что... Всем делать внутривенное обезболивание это неправильно потому что риски анестезиологических пособий в таких ситуациях связанные с там с осложнениями при таком типе обезболивания они достаточно большие как правило мы ограничиваемся местной инфильтративной анестезии это лидокаин как правило вкалываете да ну это местно обрабатывается там шприц она кратковременная но тем не менее зашить можно. Да, она чувствительна, то есть полностью чувствительность она не выключает. Если у женщины до этого выполнялась эпидуральная анестезия, да, то под ней, я вопросов тут быть не должно. Нет, нет, нет, именно про такой. А вот этот ледокаин нельзя так делать, чтобы вот как зуб как-то отбезболели? Здесь разные анестетики. Чувствуешь? А, Здесь а там лидокаин. нельзя? Нет, это же вопрос в периоде полувыведения и, ну, короче говоря, продолжительности жизни анестетика в тканях. Да. Потом лидокаин, он обладает э, токсическим эффектом. То есть, если он попадает в системный кровоток, он действует на сердечно-судистую систему. А -а -а. Тут тоже, знаете, вставать его э, не стоит. Короче говоря, это... Ситуация требует конкретного какого-то решения в конкретной клинической ситуации. Uh -huh. У нас были случаи, когда мы внутривенный наркоз давали. Ну, чаще всего это ограничивается именно местной анестезией. Местная анестезия. А, симфизит больше 10 миллиметров и естественные роды, возможно? Первые, вот девушка дальше пишет, первые были естественные роды, симфизит 9 мм, вторую беременность уже с 14 недели, расхождение 10 ну это серьезно, это надо, надо разбираться. Надо смотреть, то есть так однозначно не ответить. А самое ли современное оборудование в роддоме? Посмотрела все видео про роддома, показалось, что в 17-м очень продвинутое. Видео про ОТО как будто не было на этом акцент. На самом деле, мне кажется, да, мы как-то не акцентировали особо на оборудовании, но мы за два с половиной года тоже растем, тоже уже делаем акценты на всем. Так вот, также и реанимация новорожденных. Правильно ли я поняла, что она на другом этаже? Или сейчас во всех роддомах одинаковое хорошее оборудование? Но здесь просто я прям сразу скажу, что когда мы снимали, здесь была другая еще реанимации сейчас уже реанимация второго этапа выхаживания вот есть, поэтому, мне кажется, здесь вообще нет никаких сейчас проблем. Но давайте вот расскажем девушке, чтобы она не боялась. Ну, то, что касается родильного отделения, у нас, ну, это набор стандартный же, аппараты КТГ, там, то, что касается операционной, это, в общем-то, везде, везде примерно одинаково. У нас есть тот же стан, он у нас, правда, один, там, в 17-м роддоме насколько я знаю там их штук пять но ну, исходя из нашего опыта такого количества он не, не, требует, не требуется оборудование <с достаточно <с специфичное но это на мой взгляд то что касается детского отделения да у нас есть детская реанимация но насчет оснащения так как я не реаниматолог наверное это проще спросить Наталья анатольевны либо коллег с педиатрического отделения но все что там у них необходимо для работы у них есть то есть проблема с тем, чтобы им было сложно оказать реанимационную помощь у себя, я, ну, я не слышал такого Более того, так как это реанимация второго этапа, выхаживания, насколько я помню, что недоношенных деток возможно дохаживать да, да, прямо да, здесь да, да, Никуда да. не увозят их в больницу, это тоже важно, вот такая история есть в ГПЦ-1 и в перинатальных центрах И вот в том числе, поэтому это тоже крутая история А по поводу... А, севера и вот эти всех историй есть же все? Да, есть, конечно. Все есть. То есть, в принципе, все есть, не беспокойтесь, оборудование хорошее. А, любопытно узнать, какой примерно процент от всех естественных родов с доктором с вами а, проходит по классическому сценарию без вмешательств, без разрыва, без апетуралки. А, то есть, какой процент женщин сейчас идеально рожает? Опять же, слово «идеально» в кавычках взято очень правильно, ну, потому интересно. что, да, идеальных народов не существует, и для каждого они свои просто идеальные. Но вот про процент, насколько прям не, ска не скажу, не, не, не, не делал я такой статистики, а, ну, исходя из того, что вот, я имею возможность наблюдать, а, как правило, а, близко к идеалу это повторно родящие. А, вообще высший пилотаж, это когда женщина приезжает сюда с раскрытием 6-7 сантиметров, там с отошедшими водами или без отошедших, вот это уже не, не суть. Когда она проводит в родильном зале, времени не так много. Два-три часа, 4 Ну да, повторно-родящие угу. это могут быть полтора-два часа, первородящие это могут там, часов четыре-пять, то есть мини минимум. А, ну да, это, наверное, будет близко к идеалу. Угу. Но то, что касается эпидуральной анестезии, опять же, как я часто повторяю, во всем должен быть здравый смысл. То есть если роды не, не стоит превращать в мучение, то есть это не олимпийские игры, это не э, достижение какой-то вот пертой цели мучить себя не стоит. если есть э, предел сил и мы понимаем, что дальше уже ну, все э, терпения нет, э, лучше наверное на этом остановиться. Э, да, это будет там с обезболиванием роды, наверное это. Ну, если так говорить, это не совсем естественно. Хотя раньше, если почитать старые эти трактаты и старые книжки, да и, в общем-то, исторические эти все памятники, без роды применялись достаточно часто. Просто использовались тогда эти опийные настойки, конопля, то есть, в общем-то, ну, просто это другое. Девчонки послушают, скажет, я лучше сканаплюй, мака пожую, но это средневековье, и до той эры, когда человек понял, что можно делать с своим телом, чтобы ему телу было комфортно. Да. Ведь эпидуральная анестезия, в принципе, достаточно большой срок. Ее первый попытки применения были на начало 20 века и в принципе, багаж наполнен. Угу. Mm. Ну, так активно я уже в роддомах начали где-то, по-моему, с 90-х годов, да? Ну, у нас, да, с да, 90-х. 90 ну, вообще, mm. да. Нет, я тоже за то, что если есть возможность обезболиться, то ну, можно ей воспользоваться, потому что э, тот же вопрос вот, всегда, да, с зубами, но мы же почему-то идем и обезболиваем, когда идем. Ну, да, заболевать. здесь главное, чтобы не было такого и такой ситуации, что убеждения, они становятся превыше, превыше здравого, здравого смысла. смысла. Uh -huh. Uh -huh. И когда когда у вас роды начинают превращаться в мучение, конечно, это не совсем правильно. Как, опять же, как я часто повторяю, как женщина родит там, с помощью кесарево сечения, сама, индуцированные роды или не индуцированные, это не суть важно. Да, конечно, здесь есть психологический какой-то комфорт, хочется, чтобы ожидания не оправдались, но по факту результат всего этого ⁇ это перинатальный исход. То есть если женщина сюда выходит сама здоровая, со здоровым ребенком, как она это сделает, совершенно неважно. важно. Да. Если это все идет в разрез со здравым смыслом, тогда все получается плохо. Согласна. У меня такие ситуации были, когда женщина, в общем-то, не совсем могли со здравым смыслом не удавалось детей. <laughs> не удавалось да. такие такие пациенты есть. Ну, это, а, и особенная категория э, пациентов в общем-то они встречаются не часто но тем не менее они есть и ну как бы, ну что поделаешь но ну, они такие да. ничего, не да. но мы все-таки за здравый смысл поэтому не, не роды ради родов а роды ради появления на свет здоровой ну, мамы. к тому о чем мы говорили конечно Лучше всего пациентки, особенно если у нее есть соматика какая-то, в жизни случались там, травмы, операции, лучше, конечно, показаться заранее, чтобы да. не было это неприятных сюрпризов. И часто пациент начинает рисовать в голове свои роды, там, план на роды, свои идеальные роды. Но в итоге, когда она приезжает в роддом, и доктор считает там, заключение смежных специалистов, заключение по поводу течения настоящей беременности, План может меняться кардинально. И, конечно, тут в голове будет. Угу, Конфликты, да. проблемы. Да, поэтому всегда нужно не настраиваться на один сценарий, иметь в голове несколько сценариев, да, что да, роды да, могут да. быть и так, и так, и так, и так. И опять же, на приеме с врачом тоже это, в принципе, проговорить. Конечно. Мне кажется, что врачи часто это и, и, и делают. Роды с рубцом по задней стенке, без проникновения в стенку матки, после удаления субсирозной миомы, кесарево-сечения, после удаления миомы кесарева или есть возможность естественных родов. У всех родомах по-разному. Как вот с такими случаями проходит разрешение понять какой объем ткани был убран если есть протокол операции лучше взять его с собой нужно прийти на консультацию посмотреть угу. потому что так ну сказать достаточно сложно есть ситуации когда убирают субсирозные небольшие узлы а есть когда убирают также без ну, вхождение в полость матки, интрамуральное достаточно большой объем. Тогда ну, эта ситуация кардинально будет отличаться. То есть, нужно, То есть приподойти... нужно, нужно прийти, чтобы посмотреть с протоколом протокол операции. Иногда хирурги дают видео операции. Ух ты. Да, такие у меня были случаи, когда они приносили видео. Можно посмотреть, это было. Если есть такое, ну, тогда надо Принесите показаться. Принесите и приходите. А, компрессионный трикотаж. Всем ли он нужен в родах? Как выбирать? И почему сильнеют пальцы на ногах? Вот такой вопрос. Вот такой вопрос. Он нужен в первую очередь тем, у кого есть варикозная болезнь. У нас сейчас есть стратификация рисков тромбоэмболических осложнений. Если по этим рискам один балл или ноль баллов, чаще всего ну, можно этого, это обязательное, в общем-то, требование. Если риски достаточно большие, это сейчас делается оценка этих рисков, можно произвести в женской консультации, в общем-то, там есть специальные такие таблички, угу. либо у врачей-гематологов они тоже это оценивают. И они дают, как правило, свои рекомендации, нужно чулки, ненужные чулки. Как правило, это все ограничивается чулками первой степени компрессии, то есть профилактическими. Если есть варикозная болезнь, то как э, начинается со второй и третьей, это уже лечебная. Там плотность ткани другая, и в общем-то система эластичности она ну, отличается. Угу. Их достаточно тяжело одеть, Для этого есть специальный этот. Меди... Такая штука железный. Ну, да? такой специальный. Да. Ну, ноги синеют, это пальцы ног синеют, наверное, это потому что локальный кровоток изменяется, это нормальное явление Нормальное, это не ну. страшно Хорошо не, ну смотри, как посинеют Ну то да, есть, да, да. Если пропала чувствительность и похолодели заодно, то, наверное, стоит забеспокоиться угу. а а Если просто так чуть-чуть Если то... так, изменя... изменение цветовой окраски кожных покровов то, при том, как вы надели, все-таки это же компрессия какая-то, то это, в принципе, допустимое угу. явление Угу. А, и вопрос. Я когда только встретились, про него сказала. Девочек, конечно, всех интересует. Какой у вас график дежурств в январе, чтобы подгадать ну, и на, попасть На январь к... еще график нет. Ну вот, ну вот. Я дежурю 30 января, ой, декабря. Да, 30 Это последние сутки. А на январе Там у нас на вот эти выходные дни расписаны, ну я честно скажу, я не помню. А как часто вы вообще дежурите, сколько дежурств у вас в месяц? От 8 до 9. А, ну то есть достаточно часто с вами да. можно здесь встретиться. И плюс, если, например, после дежурства, например, там какой-то день потом пришли ваши роды, вы остаётесь да, здесь, конечно. и теоретически хотя бы в коридоре вам помахать можно. Да, да, да, но вы да. не будете как дешеврный врач, но просто как, как, как человек, которого мы знаем, уже Спасибо вам большое, мы ответили на да, все вопросы, мы даже уложились практически в час, что со мной редко бывает. Я еще раз от всех от нас поздравляю вас с рождением. Спасибо большое, очень приятно. И я желаю вам, ваших пациентов... А вам, девочки, желаю ваших докторов. Если останутся еще вопросы, то под эфиром обязательно потом напишите. Все, всем пока, прощаемся. Пока, спасибо.